леди и джентльмены всем привет с вами снова макс репьев и как вы знаете что в сочи действительно качественный дом или мини коттеджный поселок очень сложно найти и на прошлой неделе к нам приехали ребята на презентацию и говорят что мы построили хороший коттеджный поселок в Адвере, действительно интересном месте приезжайте посмотреть и когда мы приехали сюда впервые мы прям очень сильно кайфанули во-первых от видов которые открываются от инфраструктуры которая здесь есть от соотношения цены качества и от окон которые находятся в домах снизу и вообще на Начинаю я этот обзор именно с эксплуатируемой кровли для того, чтобы рассказать вам, где мы находимся, потому что первоочередно все-таки в Сочи покупается именно место. Дальше идет уже сам по себе дом, качество этого дома и ремонт вообще там на последнем плане, но он черновой будет, но я думаю, что вы от него все равно кайфанете. Итак, значит, место. Во-первых, просто посмотрите, насколько крутая картинка открывается здесь на аэропорт. И многие из вас будут говорить, что ой, аэропорт, это же шумно и так далее. Но вот я вижу, что сейчас самолет заходит на посадку. Мы с вами послушаем. А пока поговорим именно про инфраструктуру. Я думаю, есть у нас примерно минутки полторы. Здесь, значит, как вы видите, у нас есть две дороги. Одна из них ведет нас в аэропорт и в центр Адлера, Вторая, вон та магистраль, которая через реку Мзымта, это, кстати, она ведет нас в Сириус, в Олимпийский парк, э, веселая и так далее, туда, в те края. При этом, если вы хотите транспортной доступности до Сириуса, то здесь действительно хорошее место, потому что здесь вы выезжаете, Выходите на магистраль без всяких пробок, довозите своих детей до секций, до гимназий, до образовательных учреждений, до школ, до всего-всего-всего. Короче, ну в Сирии вы знаете, секций много. И есть еще ближайшая инфраструктура, это пятерочка, магнит. Вот в принципе они находятся здесь, еще какой-то мини-маркет по салону, салон красоты, в который вы все равно не пойдете в магазинку пива. Данфис, И, по-моему, есть еще какой-то сельскохозяйственный ну, где но где-то дальше Ну, в общем, инфраструктура, вся необходимая здесь есть в шаговой доступности. Место просто зачетное. Виды открываются, на мой взгляд, действительно очень крутые. Во-первых, вид открывается на реку Мзымту, на воду. Вид открывается на горы. И зимой это снежные шапки. но в принципе, вот там вот немножечко видно. Но когда зимой, как вы понимаете, это все видно еще больше, и снега здесь больше. И в обратной стороне, вот мы с вами видим центр Адлера, то есть до него прям рукой подать, мы видим даже немножечко моря, но опять же только с эксплуатируемой кровли Когда же ты уже подлетишь, я уже не знаю, что рассказывать про инфраструктуру. Инфраструктуру. А, ну здесь как бы есть школы, здесь есть садики, поэтому вы, в принципе, своих детей можете спокойно отдать сюда, если вы не хотите пользоваться Сириусом. Ну до Сириуса здесь реально 12 минут, никакой проблемы нет. Доберетесь без пробок, без всего, и еще и на концерт сходите со своей женой. Или ресторан любой посетите. Так, в общем, самолет у нас подлетает. И в прошлый раз, когда мы здесь были с ребятами, мы заметили интересную особенность, что на посадке самолеты слышно громче, чем на взлете. Связано это с тем, что они включают реверс на полную мощность. Ну, послушайте, сейчас будет. Ну, короче, это все. Вот самолет сел И при этом это действительно крутое зрелище На которое вы не устанете смотреть Сюда нужно поставить бинокль на стоечке Какое-нибудь удобное кресло Туда направлять и смотреть на лица пилотов Когда они садятся Прям максимально мощное Будет очень прикольно ну, точно. Возможно, мы с вами еще увидим, как взлетает кто-нибудь. Ну, в принципе, про инфраструктуру внешнюю мы поговорили с вами. Давайте я вам расскажу, как это все выглядит. Здесь, значит, всего 5 домов. Выполнены они в едином стиле. Нельзя сказать, что у них здесь какие-то большие участки. Но, тем не менее, все необходимое здесь размещается. От 4, по-моему, до 6 соток здесь вы можете встретить. Огромное отличие вообще от всех коттеджных поселков в Сочи, что здесь центральная канализация, центральная коммуникация. Все вообще центральное. Просто очень много застройщиков в Сочи не делает центральную коммуникацию канализацию, здесь все подключилось, поэтому никаких проблем с коммуникациями вообще быть не может. И сам по себе поселок отсекается вот этой именно улицей, то есть вы сюда проезжаете, а у одного всего лишь дома есть подземный гараж, все остальные машины ставят на придомовую территорию. Вот прикольный еще конечный дом, мы в него тоже сходим, у него просто участок земли чуть побольше, потому что он тупиковый. Ну и также вот в этот дом можно заехать сверху, у этого дома заезд осуществляется также сверху. Как я вам уже сказал, что здесь действительно хороший цена, и когда мы в прошлый раз с ребятами приехали, мы прям кайфанули от отношения цена-качество. Давайте теперь разбираться, что же здесь вообще есть. Во-первых, дома ИМЕЕТ площадь от 207 до 230 квадратных метров. Конкретно я сейчас стою, это дом 207 квадратных метров. Здесь мы с вами видим эксплуатируемую кровлю, и сюда можно подвести все точки для того, чтобы здесь разместить кухню летнюю. По периметру вы видите, здесь установлено стекло для того, чтобы оно не скрывало нам вид, но, тем не менее, защищало нас с вами от падения вниз. Выведены точки подключения под светильники, и крыша ваша хоть днем, хоть ночью будет активно эксплуатироваться. Вы можете поставить сюда барбекю, можете поставить сюда какой-нибудь каркасный бассейн, можете здесь сделать зону шезлонгов, лежать, кайфовать и так далее. Либо просто озеленить ее так прикольно, и будет очень красиво. Ну, по крайней мере, вот ту часть бы я так сделал, чтобы не видит соседа крышу и чтобы он не видел что происходит здесь но это была эксплуатируемая кровля сам дом внутри очень качественный и вообще в принципе это нестандартный обзор потому что мы его начинаем сверху вниз вот кстати мы пока сами разговариваем еще один самолет сел и как бы никакого шума опять это не создало хочу обратить ваше внимание отсюда пока стоит сверху на окна они действительно огромные и они еще и алюминиевые Просто, чтобы вы оценили вот сам дом и какого размера окна по отношению к этому дому. Мы сейчас с вами это все посмотрим поближе, когда спустимся с эксплуатируемой кровли на второй этаж. Который, во-первых, кстати, как вам вот такое решение? Это просто огромнейшее окно, которое подсвечивает лестницу. М? Оно алюминиевое, оно не открывается, но тем не менее оно просто гигантское. Вот я метр девяносто один. Вы понимаете, да, его размер? То есть оно реально очень большое. И мы с вами спустились на второй этаж, который вы разместите как, наверное, три спальни. Возможно, вы здесь делаете и две спальни, но изначально он подразумевается как такой этаж на три спальни. В этой части у вас размещается санузел, большой джакузи, все что угодно туда лезет. И у нас комната номер один, комната номер два и комната номер три. При этом здесь, например, у нас нет слайд-конструкции, просто все открывается, а вот эта уже часть обладает собственной такой террасой. И вот как я кайфую от вот этих окон, они очень сильно расширяют пространство, и вы спокойно можете выйти на свою террасу, у вас здесь может быть какая-то кресло-качалка стоять, вы можете читать здесь книжки, Смотреть на зелень, смотреть все также же на аэропорт. Смотреть куда угодно, просто наслаждаться, кайфовать. Либо вместе с женой здесь устроить какой-нибудь романтик. Никакой проблемы в этом нет. В общем, это, я так понимаю, больше формата родительской спальни. Потому что у нее большая терраса, родители заслужили, родители эту террасу и получили. И здесь есть еще вот такая... Но это уже терраса поменьше, можно назвать ее балкончиком. То есть вторая спальня, возможно, там для мамы или еще как-нибудь. меня Здесь жить можно на этой террасе. Я так ну, действительно, некоторые делают вот такого размера комнаты у себя в квартирах. Здесь это просто ну, небольшой балкончик, там терраса больше. Я, кстати говоря, тут видел вчера такую, заходил к квартиру нашему на ремонт посмотреть. И это, как и назвали, комната для бабушки. Да? Вот так вот они ценят бабушку. Да, она как полторы вот это вот. этого. Любите своих бабушек. Да. Значит, вот эта комната действительно достойна для бабушки. Чтобы она выходила на балкончик, кайфовала и смотрела на зелень. Потому что она это точно заслужила. Мы с вами посмотрели второй этаж. Давайте ради интереса просто посмотрим, сколько здесь потолки. Они просто большие. Но визуально, по крайней мере, это кажутся. Потолки в черне у нас 3,20 как вы понимаете, ну, примерно сантиметров 10-15 вы сидите, 3.05 у вас где-то останется. Пойдемте вниз. И здесь мы с вами видим тоже огромное окно, которое подсвечивает лестничный марш. И лестница, кстати, здесь человеческого размера. То есть вы спокойно здесь на второй этаж, если потребуется, можете занести пианино. А можете пианино поставить сверху, на крышу. И эта лестница тоже вам поможет это сделать. И мы спускаемся с вами на первый этаж. И выглядит это все вот так. Честно говоря, я думаю, что здесь не стоит городить какие-то перегородки, выделять какие-то комнаты. Там у вас должен быть санузел, а вот эта вся часть у вас должна быть кухней. Причем вот туда становится гарнитур, какой-то кухонный остров прям посредине, большой обеденный стол, диван и телек. И вы просто обратите внимание, сколько здесь движных оконных конструкций. Раз, два, три. И это все сильно расширяет ваше пространство. То есть вы открываете насквозь все. И у вас дом становится частью лужайки. Или лужайка становится частью дома. Но вот к ней, кстати, у меня есть действительно большие вопросы. Потому что здесь, ну согласитесь, просится бассейн. К сожалению, это все закатали в бетон. Но это не сложно разрушить. То есть просто вызывают сюда экскаватор. И ребят с парой отбойных молотков. Они вот так вот это все отбивают И делают вам бассейн действительно большой. Может быть это то 12 на 4 спокойно здесь разместится. Тут высаживаются тучки. И у вас аккуратный вид на собственную территорию. Вас никто не видит оттуда. Вы отсюда наслаждаетесь тем, что есть. Бассейн ну, нужно, наверное, миллиона 3-4 где-то будет вложить. Именно вот такого формата, про который я вам говорю. Но он здесь прям необходим. Потому что территория, вот она в бетоне. Можно, конечно, там сделать террасы, какую-то ротанговую мебель поставить и так далее. Но, блин, мы живем в Сочи, и в Сочи нужен бассейн. И вот его туда можно поставить. А вот в уголочек еще вот туда можно спрятать маленькую баню на трех человек. Больше не нужно. И вот просто, ну, вечером вы попарились, вышли, искупались, и вот жизнь просто благодать. Ну и в этой части, как я уже сказал, вы размещаете санузел. Ну, в принципе, можно, конечно, здесь выделить какую-то маленькую комнатку для прислуги, если она у вас есть. Либо это будет гостевая небольшая. Но я бы не делал. Я бы оставил это просто свободным местом и как-то бы это использовалось. На мой взгляд, просто не нужно городить здесь никаких перегородок и оставить. Нужно вот прям первый этаж, open space. Что ты зашел и прям вот... Вот это да! И бассейн, чтобы обязательно был. Вот тогда картинка прям сложится. Выходим, значит, на обратную часть самого участка. Здесь у нас будут откатные ворота и место на две машины. В принципе, можно и три как бы поставить, но одна будет стоять вот здесь. То есть, раз, два, три. Ну, я думаю, что двух вполне достаточно, поэтому никакой проблемы в этом не будет. В общем, Олег стоял сверху, пока я снимал весь обзор, и он сейчас хочет вам кое-что сказать. Только что один приземлился, пока ты вон там ходил, и один взлетел. Офигеть, я сам не верил в это, реально, ну не то что не слышно, но чуть-чуть слышно. Мне кажется, в твоем доме на молдавке сильнее слышно, кстати, не знаю почему. Может быть просто то, что здесь окна нормальные стоят. Я на балконе стоял. Я не стоял внутри. А -а -а. Я На балконе стоял. Здесь вон, где... Забавно. Ну короче, аэропорт здесь не помеха, это действительно больше как развлечение, именно хороший вид на него открывается, это, ну реально увлекательное зрелище. По крайней мере, они не над вашими головами летают, и вы можете за ними спокойно смотреть без всякого шума. Здесь, значит, как я уже говорил вам, размещается, ну, две машины раз, да, в принципе, даже и три может разместиться, если в этом есть необходимость. И вот такая круговая у нас история вдоль дома. Давайте просто с вами выйдем именно здесь, посмотрим, где я вам говорю, лучше сделать бассейн. Ты согласен, да, со мной, что бассейн тут, ну, просто необходим? Короче, басик должен быть вот здесь. Он должен вот отсюда начинаться и возле стены заканчиваться. А вон там вот в углу должна быть банька какая-то небольшая стоять. И озеленение по периметру. Да офигенно. Не, офигенно. Может, я привык к этим ценам, но мне кажется, ну не то чтобы дешево, потому что. В общем, цены вы узнаете потом. Вы просто обращайте внимание на мелочи, на которые мы вам говорим. Мне вот очень интересно, Олег, скажи, пожалуйста, а вот эти окна, их как-то краном ставят? Они же алюминиевые, они же очень тяжелые. Ну, если больше трех, ну, то, конечно, ну, можно... нет, я скорее всего баралайки ставили. Ну, в общем, окна реально добротные. И мы еще когда заказывали окна в свой дом, я очень сильно хотел вот такие, но они так дохера стоили, что они на тот момент стоили порядка десятки. А это было года два, наверное, назад. На сегодняшний день, ну, это реально, типа, 15 миллионов, но у нас их было меньше этих окон. Я боюсь даже представить, сколько окна стоят просто на вот этот дом. Макс, самолет садится, вот, послушай, не слышно вообще, все, сел, вообще не слышно, вообще, даже реверс не слышно, совсем. Ну, вы видели, да, какой вид открывается на аэропорт, как он близко. А мы с вами пойдемте посмотрим, как выглядит остальная часть коттеджного поселка, потому что он действительно, ну, мне очень нравится. Я реально считаю это супер адекватной ценой. Пойдемте просто покажу вам, какие есть еще отличия. А отличий на самом деле немного. Вот у этого дома просто больше участок, а у этого просто есть гараж. И вот давайте с вами поднимемся сейчас вот в этот дом. И просто я вам так вот потыкаю и скажу, сколько каждый из них стоит. Вот отсюда, в принципе, хорошо видно, что находится под плиткой. То есть никакой проблемы нет вот это вот все сломать и сделать здесь бассейн. То есть это дом с самой большой территории, самый большой у него участок, благодаря тому, что он просто тупиковый. То есть вы здесь можете, ну, разгуляться, наверное, по внутренней своей инфраструктуре, потому что он имеет свой вот такой проезд. Сюда у вас там несколько машин вставят. Ну, а внутри они выглядят все плюс-минус одинаково. У всех огромные алюминиевые окна, витражные. Пойдемте просто наверх, оттуда поговорим с вами про цены и насладимся еще раз видами. Здесь еще, ребята, не собрали именно стекло ограждения самой террасы, именно эксплуатируемой кровли. Но даже отсюда у нас, видно, аэропорт очень неплохо. Пойдемте встанем вот сюда, я расскажу вам, сколько стоит каждый из домов. Итак, дом номер один. 213 квадратных метров, его стоимость 58 миллионов рублей. Дом номер два. Самый большой и еще и с подземной парковкой. 254 квадратных метра, стоит 63 миллиона рублей. Дом номер три. Самым большим участком, где сейчас стою я. 207 квадратных метров, 60 миллионов рублей. И первый, и второй дом по 207 квадратных метров, там чуть меньше участок, стоит по 57 миллионов рублей. Вот, в принципе, садится еще один самолет, и пока мы сейчас с вами будем говорить про адекватность этого предложения, мы с вами услышим. Шумно это еще раз или нет? Что ж такое 57 миллионов рублей на сегодняшний день? Это два Гелика, четыре Мерседеса С-класса, ну, таких попроще комплектации, или четыре однушки в альпийском квартале. Вот столько на сегодняшний день стоит этот дом. И минимальная площадь это 207 квадратных метров. Максимальная 254. Разбег между ними 6 миллионов рублей. Это стоит 57. С гаражом стоит 63. Но мне кажется, что самое интересное на сегодняшний день, пока еще из непроданных, это вот это, в котором стою я. Потому что здесь действительно большая территория. Здесь можно сделать бассейн. Он здесь очень хорошо размещается, ну, как бы вы видите, да, такую площадку. Отсюда открываются замечательные виды. Здесь действительно удобно добираться до любой точки Сириуса, до любой точки Адлера, то есть никакой проблемы нет. Если вы не нашли себе хорошего подходящего варианта где-то в Сириусе с видом на море, то вы можете спокойно рассмотреть здесь, потому что этот вариант будет дешевле, ну, чем в Сириусе, просто там как бы дома стоят дороже. Он супер качественный, в нем действительно отличные окна и есть абсолютно вся инфраструктура, но до Сириуса ехать 10-12 минут. В общем, предложение действительно супер адекватное. 57 миллионов рублей от до 63. И как бы такое качество реально нужно поискать. В общем, мне очень нравится. Надеюсь, вам тоже. И если вы заинтересовались покупкой этих домов, какого-то из них, а может быть и нескольких, то ссылочки для вас будут указаны в описании к этому видео. И также я рекомендую подписаться вам на наш телеграм-канал, потому что туда новости выходят сильно быстрее, чем монтируется видео на YouTube. Там информация про эти дома появилась примерно неделю назад. Видео выходит сейчас. Поэтому, господа, подпишитесь, чтобы ничего не пропустить. Ну и также подпишитесь на этот канал, если вы не подписаны, поставьте лайк, напишите коммент и расскажите об этом канале своим друзьям. С вами был я, Макс Репьев, и замечательные виды, которые открываются с этого коттеджного поселка, который находится очень близко ко всему. Удачи вам, всех благ, хорошего настроения и пока!